Всем привет! В эфире Универньюз. Студия я Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. Казанский федеральный вошел в десятку лучших вузов России. Тридцать студентов КФУ приняло участие в модели организации исламского сотрудничества. Вьетнамские студенты рассказали о своем обучении в КФУ. Казанский федеральный университет занимает свои позиции в ведущих рейтингах вузов. Какое место в европейском рейтинге АРС 2019 занимает КФУ, мы расскажем прямо сейчас.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 Оценка вуза выносится в виде категории качества. Всего их 4. A, B, C и e, D. Каждая категория разбита на подкатегории. Наилучшая оценка – ААА. Казанский федеральный университет получил оценку ААА. Артем Топичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. 27 апреля завершилась модель организации «Исламского сотрудничества». В ней приняли участие более 30 студентов, в том числе и из Казанского федерального университета. Наш корреспондент Анна Глазунова расскажет подробнее.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 Организация исламского сотрудничества является очень важным и перспективным. Программа была очень насыщенной. Тренинги на команды образования, сессии Совета министров, мастер-классы, а также экскурсии по историческим местам города Болгар, где участники посетили музей болгарской цивилизации, побывали в восточном и северном мавзолее, увидели самый маленький самый большой Коран и еще много чего интересного. Все студенты увезли с собой массу впечатлений, новые знакомства и много полезной информации. Анна Глазунова, Максим Атвеев, Универньюз. Казанский университет работает над привлечением вьетнамских абитуриентов. Своими впечатлениями от обучения поделились студенты из Вьетнама, которые уже обучаются на специальностях КФУ. Подробности смотрите далее. Количество вьетнамских студентов, обучающихся в российских университетах, растет год от года. Так, в настоящее время в Казанском университете обучается 24 человека из Вьетнама. Я очень люблю Казанский федеральный университет, и я обязательно буду рекомендовать этот университет своими друзьями. Моя подруга, которая сейчас а, учится на магистратуре, она посоветовала мне выбрать а, казахский федеральный университет, потому что а, КФУ, особенно его юридический факультет, это один из а, самых хороших а, образованных юридических учреждений. Поэтому а, я так решила учиться здесь. Кроме того, пять человек на сегодняшний день являются слушателями подготовительного факультета. С 1979 года в Казанском университете ведется языковая подготовка иностранных граждан, предшествующая их обучению по программам высшего и послевузовского профессионального образования. Мне очень нравится обучение здесь. Большое впечатление на меня произвел преподавательский состав. К нам относятся с большой заботой и теплотой. При этом ежегодно увеличивается количество льготных государственных образовательных квот, которые Россия предоставляет дружественной стране. Кафе ⁇ это один из самых лучших университетов России. И мне нравится, что в Кафе есть очень хороший ошибь. Поэтому, я выбрала Кафе. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. 27 апреля в Императорском зале КФУ состоялся концерт Татарского народного хора Казанского университета. Подробности в сюжете Алсу Сатаровой. Отчетный концерт Татарского народного хора Казанского университета прошел в Императорском зале КФУ и был посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося музыканта, основателя Казанской хоровой школы, заслуженного деятеля искусств России и Республики Татарстан, Казачкову Семену. Педагог высочайшей квалификации, у которого я учился где-то четверть века, начиная с музыкального училища. И он воспитал огромную армию, прияду хоровых дирижеров. Татарский народный хор КФУ исполняет песни на латинском, французском, английском, русском и татарских языках. За полувековую историю коллектива его участниками побывали более 1500 студентов Казанского университета. Хор сегодня исполнит достаточно обширную программу она всегда удивляет посетителей, и они испытывают огромное удовольствие. Алсу Александр Юдин, Универ 27 апреля на малой сцене Уникса прошел фестиваль «День корейской культуры». Подробнее в нашем сюжете. День корейской культуры K-Culture проходит в Казанском университете уже не первый год. В его рамках посетители могут ознакомиться с корейской традиционной и современной культурой. Мы проводим его ежегодно в апреле. Мы показываем всем, кто хочет корейскую культуру, корейские танцы, современные, так и традиционные. У нас очень много каждый год участников, поэтому в связи с этим проводится конкурс «Первый, второй, третий, четвертый места». Хорошие подарки, в том числе возможность поехать стажироваться в Корею на 6 месяцев бесплатно полностью. Стоит отметить, что номера представляли не только студенты, обучающиеся на профильных направлениях подготовки, предполагающих изучение корейского языка и знакомство с корейской культурой, но и будущие специалисты в других областях. Значительную часть посетителей фестиваля выступающих составляли школьники. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.